Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая и сегодня мы поговорим о новолунии, которая произойдет 27 августа в 11.17 по Киеву. Эта новолуния будет происходить в пятом градусе знака Дева. И, конечно же, как и каждая новолуния, это новолуние произойдет всего лишь один раз в году именно в знаке Дева. И, соответственно, оно запускает, во-первых, новый виток нашего развития, оно запускает обновление по определенным темам в нашей жизни. И в этом видео мы с вами поговорим о том, какие же сферы затрагивает данное новолуние и какие темы оно делает в нашей жизни актуальными. Начнем с того, что новолуние открывает новый лунный месяц. И это значит, что целый месяц будет буквально господствовать знак дева это значит что в нашу жизнь приходит планирование обдуманность и взвешенность поступков и решений это тот период времени когда многие из нас будут возвращаться к работе рутине и когда очень важно задаваться вопросами вот насколько хорошо я себя проявляю в профессиональном плане. Некоторых могут больше волновать бытовые вопросы, желание навести порядок в пространстве, в котором вы живете, или в делах, которыми вы занимаетесь ежедневно. В любом случае, это возможность действительно в чем-то разобраться и в определенном смысле выйти на новый уровень. Поэтому, если, например, у вас возникает желание обучиться чему-то новому ради того, чтобы стать лучшим специалистом, то обязательно стоит это сделать по данному новолунию. Важно сказать, что это время идеально подходит для обдумывания бизнес-планов, новых проектов, так как вы буквально будете вот практично подходить к решению этого вопроса, вы будете понимать, куда стоит направлять свои усилия, а куда не стоит, насколько вас хватит. К тому же, в целом, если мы говорим о знаке Девы, это знак тружеников. Соответственно, конечно же, на первый план выходит работа, и поэтому будет легко навести порядок в делах и расставить приоритеты. Помимо этого, на первый план выходит вопрос полезности другим людям. Помимо того, что мы будем заняты и мы будем вовлечены в какую-то деятельность, будем ставить перед собой новые задачи, нам будет важно понимать, что это нужно другим, не только нам. К тому же период отличается особой рациональностью. И речь идет не только о деньгах, речь идет и о нашем времени как о самом самом ценном ресурсе речь идет о наших силах речь идет о нашей вовлеченности в тот или иной процесс в этот период времени мы начинаем ценить сколько мы тратим вот себя да на то или иное занятие на те или иные отношения поэтому мы начинаем по-другому смотреть на свою производительность и мы начинаем думать, куда же уходят наши силы. Соответственно, это хороший период для коррекции энергии и для того, чтобы скорректировать в принципе свои приоритеты в соответствии с тем, что для вас на данный момент действительно важно, а что вы делаете просто по привычке. На самом деле по новолунию в Деве может происходить и шоппинг, и э, покупки, но это скорее вот необходимые траты, поэтому не стоит бояться того, что вы можете превысить какой-то лимит, поскольку это тот период, когда удобно составлять перечень, список необходимых товаров, и вот с этим списком идти в магазин, поэтому действительно время хорошее для того, чтобы покупать именно то, что вам по-настоящему необходимо. Это очень хороший период для того, чтобы заниматься своим здоровьем. Причем речь идет как о диагностике организма, так и о коррекции тех состояний, которые этого требуют. Это хорошее время для лечения, для поддержания себя в форме. И здесь речь идет как о физической активности, так и о возможном приеме каких-то препаратов, которые вам назначит врач. Это период времени, когда мы ставим перед собой конкретные задачи. Поэтому и полезно составлять именно бизнес-план вашей деятельности, вашего проекта, так как вы видите отчетливо, какие задачи вам нужно выполнять и какой результат вы ожидаете получить по итогу и это дает вам возможность не сбиваться с пути а делать именно то что будет приносить пользу на самом деле новолуние в деве это как раз тот период когда вы можете тратить время на себя но при условии что во главу угла вы поставите именно выполнимость задачи то есть задачи должны быть выполнимыми а также пользу, то есть вы должны понимать, что это дело обязательно принесет вам результат, оно каким-то образом улучшит вашу жизнь. Ну и конечно же, поскольку дева у нас знак земной, материальный, то финансовая сторона вопроса тоже является очень важной. И соответственно, если вы будете заинтересованы в материальном плане, то у вас будет намного больше мотивации тратить свои силы и время на ту или иную задачу и поскольку новолуние происходит в стихии земли то очень важно вот сохранять вот эту приземленность когда мы четко понимаем что мы делаем ради чего и что хотим получить по итогу и Стихия земли напрямую связана со всем материальным, и в первую очередь с финансами, ресурсами, недвижимостью, имуществом. И, соответственно, это хороший период времени для того, чтобы принимать важные решения по этим вопросам. Куда вложить деньги, куда потратить, как заработать, как сохранить, как приумножить, как поступить с машиной, как поступить с недвижимостью. Будут приходить именно те решения, которые максимально созвучны ситуации и максимально подходят в контексте вот, вашей жизни. Важно сказать, что результаты тех дел, которые вы начнете в этот период времени, речь идет именно о каких-то долгосрочных проектах, результаты этих проектов, этих начинаний вы сможете ощутить в марте 23 года, поскольку именно в этот период будет влиять полнолуние в знаке Дева. Поэтому важно, чтобы вы понимали то, чем вы занимаетесь сейчас, какие приоритеты вы определяете для себя на данный момент времени. Это будет влиять на вас не только лунный месяц, но и намного больше, как минимум на полгода вашей жизни все из вас я уверена знают что в новолуние солнце и луна соединяются и вот конкретно в это новолуние соединение солнца и луны делает квадратуру к марсу это дает очень большой напор и даже агрессию во первых это желание завоевывать получить все и сразу вот буквально кинуться в бой ради достижения поставленных целей но, тем не менее, все-таки квадратура — это тот аспект, который требует нашего вмешательства и проработки. Соответственно, нужно с умом подходить к вопросу трат энергии. В этот период в первую очередь нужно стремиться к тому, чтобы направлять данную энергию в благоприятное русло. Если вы ощущаете преизбыток энергии, то подключайте физическую активность. Если вы ощущаете, что наоборот перестарались и слишком много сил потратили на какое-то дело, дайте себе возможность отдохнуть. Именно вот квадратура- это тот аспект, который мешает часто соблюдать баланс. он дает э, вот такие резкие, Перекосы. Либо мы чересчур много что-то делаем, либо мы вообще бездействуем. Поэтому важно, чтобы вы нашли свой собственный баланс, не просиживали без дела в период новолуния. Проявляйте инициативу, задавайте себе вопросы, чего вы хотите, что вас мотивирует. Но в то же время не перегибайте палку с выполнением задач и не ставьте себе те задачи, результаты которых вы хотите получить буквально уже через пару дней после начала. Помните, что традиционно новолуние сопровождается минимумом энергии. Это не продолжительный период времени, это не значит, что вы целую неделю будете без энергии, обесточены, нет. Это буквально вот может быть вечер накануне эм, новолуния, это может быть утро, когда будет происходить новолуние. Каждый по-разному реагирует. Но важно понимать, что с вами происходит в этот период времени и давать своему организму возможность отдохнуть, перезагрузиться, если в этом есть необходимость. В целом, вот этот период как раз отсутствия энергии, он подходит для размышлений, для интеллектуальной работы, для того, чтобы составлять планы, продумывать, в каком направлении вы хотите двигаться дальше. Ну и плюс это хороший период для того, чтобы провести его в заботе о своем теле, организме, здоровье. Например, это может быть время, которое вы проведете в санатории, либо посещая занятия, которые так или иначе способствуют улучшению вашего самочувствия. Ну что ж, на этом буду заканчивать первую часть видео. Я знаю, что многие очень любят подробную информацию получать о том, как новолуние влияет на каждый отдельный знак зодиака. Поэтому уже по сложившейся традиции я запишу голосовые сообщения в моем телеграм-канале. Поэтому если вам интересна именно эта часть, то она выйдет там. Поэтому подписывайтесь и будем с вами на связи. Желаю вам Прекрасного времени. Всем пока-пока.